Зять и тесть работают шахтерами. Так получилось, что зять поднимается из шахты, а тесть спускается в нее. Поравнялись, остановились. И тут зять быстро крутит у виска. Тесть ему двумя руками крутит у виска. Зять что-то показывает на пальцах. Тесть тоже показывает на пальцах и хлопает себя по заднице, все в шоке, не поймут, в чем дело. На выходе из шахты один из шахтеров говорит, «Господи, да какой он классный мужик! Да я с ним 20 лет работаю, а ты все с ним грызешься!» А он ему отвечает, «Да мы тоже с тестем в хороших отношениях, да все у нас прекрасно, я ему показываю, Моя-то дура дома, он, доби да дура дома. Я говорю, 0,5 есть он, 0,7 есть, стоит за унитазом. На моем канале есть кнопочка спонсировать. Именно там я загружаю прикольные, классные видео с перчинкой. Поэтому, если хочешь видеть эти видео, заходи, не стесняйся.